После смайли пациент практически на следующий день приступает к обычному образу жизни. Он может заниматься спортом, он может заниматься активными физическими нагрузками и, в общем-то, возвращается к привычной жизни. После фемтоласика ласика, требуется две недели. Конечно, две недели ⁇ это небольшой срок по жизни, но все-таки для активных и деятельных людей порой это бывает очень важно.